Медиагруппа «Авангард» представляет. 7 и 8 декабря. Москва. СОК Форум 2021. Не пропустите «Главное событие отрасли» о центрах мониторинга и противодействии кибератакам. Подробности на сайте soctefizforum.ru Всем привет! В эфире свежевыжатый подкаст. Мы беседуем о технологиях, о процессах, кадрах, вообще обо всем, что так или иначе связано с security operation центрами. Все мы это делаем в преддверии большого мероприятия, Сокфорума, который пройдет в Москве 7-8 декабря, на который я, пользуюсь случаем, всех слушателей приглашаю. Ну и сегодняшний гость Николай Орефьев, основатель проекта RST Cloud. Мы сегодня будем говорить про Threat Intelligence. Николай, привет. Всем привет. С чего хотелось бы начать. TI вообще очень противоречивая тема из того, что я вижу. То есть, есть люди, которые достаточно скептично к ней относятся, не видят, скажем так, большой ценности или смысла этим, использовать эту информацию. Есть адепты, те, кто активно применяет TI. Вообще, насколько по твоим впечатлениям, вот на текущий момент, конец 2021 года тема TI стала прикладной, много ли соков вообще поднимается для чего и как работать с Threat Intelligence? ну смотри давай как бы ответ на этот вопрос построим из двух частей первое как бы стала ли тема прикладной для как бы топовых соков да она стала уже прикладной Ребята многое прошли, они понимают, собственно, что такое TI, в каком виде он присутствует на рынке и в открытых источниках. С многими проблемами они, ну, с проблемами они уже столкнулись. Другое дело, наверное, почему как бы, мы разделились на два лагеря – адептов и как бы, противников TI. Тут, наверное, все-таки хочется попробовать раскрыть тему, с чем же сталкиваются соки, когда начинают пользоваться TI, какие у них есть проблемы на их пути. И на самом деле вот здесь придется сделать развернутый ответ, потому что как бы, как бы в два предложения его не уместить. Значит, давайте посмотрим на TI, какой он вообще бывает. У нас бывает он платный, бесплатный и собственный. И здесь важно понимать, если мы говорим про платный TI, то есть мы покупаем каких-то поставщиков, которые нам TI предоставляют. Есть э, определенная специфика у, тех, у того TI, который предоставляет поставщик. Э, какого рода? Понятное дело, что угроз у нас очень много э, в мире, и покрыть их э, все одна компания не может. Каждый поставщик начинает фокусироваться на каких-то определенных направлениях. Допустим, кто-то фокусируется на СУТПшном сегменте больше, кто-то фокусируется на правительственном сегменте и так далее. То есть, все, что связано как бы, с госучреждениями. Таким образом, у нас получается, что поставщики явно или неявно, вольно или невольно начинают фокусироваться в определенных сферах экономики, куда они как бы больше всего ориентированы. Остальные области они стараются покрыть, но уже не с такой глубиной покрытия. Это первая проблема, с которой может столкнуться сок, который покупает э, такой фит просто может не угадать, не усмотреть, не понять. То есть, у меня большая часть заказчиков – это, допустим, госучреждения, а я покупаю FIT, который больше заточен, ну, как бы TI, точнее, не FIT, а все-таки TI, заточен на SUTP-шный сегмент или IOT-сегмент. И вот у меня первая проблема, мы первый раз промахнулись. Что касается бесплатных источников. Если сок выбирает бесплатный TI, он обычно сталкивается с тем, что источников множество. Мы там дальше будем говорить про различные уровни, конечно, те, которые тоже несут в себе проблемы. То есть, стратегический, тактический, операционный, он же технический. Вот. Но, тем не менее, источников очень много. Их нужно как-то с ними работать, обрабатывать, извлекать оттуда информацию. Это тоже бывает вызов для сока. Это следующая проблема, с которой можно столкнуться. Ну, и собственный TI, как бы, ну, что тут скажете, может быть, да, это, это TI, который генерируем мы сами внутри сока, как бы, своими руками. Но здесь тоже есть ловушка, в которую попадает часть соков. Вот вроде бы у нас есть линии, да, ребята расследуют инциденты, реагируют э, на инциденты. Если есть э, команда, которая занимается реверсом алварии это еще лучше, э, как бы, они поставляют э, информацию уровня Threat and но оказывается, что нам нужно потратить ресурсы на то, чтобы научиться извлекать из них эту информацию. То есть, понятно, что ребята обычно нагружены. Они заняты 24 практически на 7. Ну, не практически, а так оно и есть. И накладывать на них еще дополнительные требования, связанные с тем, что ты должен что-то куда-то документировать, вписывать, что вот ты расследовал, вывел какие-то техники и тактики и так далее. Это может быть большой вызов. Соответственно, этот процесс надо построить внутри компании. Как бы В своей жизни, работая в различных э, компаниях по информационной безопасности, я изнутри наблюдал, как это бывает иногда тяжело сделать. Это следующий вызов, который, с которыми сталкиваются соки, которые начали генерировать свой внутренний TI. И э, надо же понимать, что когда мы генерируем свой TI, его нужно сгенерировать в таком виде, который бы, э, который бы мы потом смогли использовать для того, чтобы написать свои детекты. Собственно, это же не просто заметки на полях, да, кто-то должен это все почитать, ознакомиться, написать детектор для средств защиты и имплементировать, собственно, в сети средства защиты написанные детекты. Это вот верхняя часть айсберга. Давайте попробуем копнуть глубже, с чем же там детально сталкиваются люди, которые начинают использовать TI, так или иначе, и соки использовать TI, когда с ним сталкиваются и хотят использовать у себя. Давайте вспомним, что есть стратегический, тактический и операционный, он же технический TI. И здесь нас подстерегают еще больше всяких вызовов, да? то есть граблей, на которых можно как бы споткнуться. Первое. С точки зрения стратегического TI, ну то есть, понятно, что это информация о том, какие у нас есть тренды, собственно, какие есть угрозы в мире, куда развивается информационная безопасность и мир угроз в том числе. Многие такие отчеты не обделены маркетинговой составляющей, но нам явно нужно понимать, где заканчивается маркетинг и где начинаются уже действительно какие-то тренды. С точки зрения тактического TI есть тоже ряд проблем, с которыми сталкиваются пользователи, то есть, это отчеты о техниках и тактиках, которые используют э, злоумышленники, либо это э, результаты анализа работы какой-либо малварии. Это техническая информация, которую вот так вот просто взять и переложить на детектор э, достаточно сложно. Ее нужно пропустить через голову людей внутри сока, которые понимают, о чем идет речь, понимают, э, что ценного в этом отчете как из, этого, из этой информации сделать э, непосредственно детект. Это, как я и говорил, тоже процессная вещь. И ее нужно выстраивать. Это следующая проблема. Ну и самый нижний уровень – это там, технический э, TI. Как правило, это индикаторы компрометации, это IP-шники, домены, хэши, урлы, э, э, e-mail, ключи реестра, mutex, э, э, имена файлов и так далее. Здесь у нас как бы большая часть граблей зарыта именно на этом уровне, потому что многие с этого начинают. Вроде бы, ну вот есть у нас источник, который предоставляет список и адресов вредных. Ну здорово, давайте загрузим куда-нибудь в СИМ или на какой-нибудь периметровый межсетевой экран и начнем блокировать. А выяснится, что вот этот индикатор начинает много фалсить, вот здесь, собственно, мы не понимаем, почему он вредоносен, нет какого-то контекста. С этими индикаторами тоже приходится работать. И вроде бы простая вещь – список индикаторов, а головной боли по их обработке тоже много. И... Кто-то, когда начинает пользоваться TI, попадает на все эти грабли. Я как бы видел такие прецеденты, что как бы есть те, кто прошелся по всем этим граблям и там ушел в лагерь тех, кто говорит, что TI – это маркетинговый базворд, и он там, бесполезен. Есть те, которые... Попрыгали на некоторых граблях, но поняли, как с этим работать, как правильно применять TI, какова его роль, какова его суть и что с ним еще дополнительно надо делать. Прошли этот путь, набрались опыта и там, начали как бы, более-менее успешно использовать у себя эту информацию внутри сока. Такой достаточно длинный ответ, но тем не менее я думаю, что он позволит понять, почему вот так вот на несколько лагерей разделяется сообщество относительно работы с TI. Спасибо. Мне кажется, в этом ответе часть еще была... Почему далеко не все в это идут Потому как э, такое количество граблей А если к этому еще прибавить По моим ощущениям классика жанра да, Компании там, соки стараются В первую очередь собрать как можно больше информации да, вот как бы есть же разные источники. Давайте мы их все соберем, всю вообще информацию к себе, а потом придумаем, что с ней делать. А потом ее становится так много, что и вот начинаются все те вопросы, о которых ты, ты говоришь. Тогда, вот, скажем так, совета о тех, кто понаступал на грабли. С чего начать? С тем, кто еще, может быть, не успел пройти по этой дороге разочарований. Что делать тогда для того, чтобы, ну, скажем так, сразу уже. И, имея э, опыт, который прошли другие компании э, Правильно выстраивать работу с э, Threat Intelligence а, Ну, смотрите, давайте а, вот этот а, весь подход Все-таки разделим на две части По Почему? Потому что вот работая с техническим TI Эти подходы сильно отличаются от того, что мы видим Допустим, на тактическом, стратегическом TI Потому что специфика немножко разная Поэтому давайте вот по порядку. С точки зрения там, работы с там, тактическим и стратегическим TI. Чтобы не попасть на эти грабли, ну, во-первых, надо четко понимать, какова структура вашей команды. Есть ли у вас сейчас люди, которые готовы будут заниматься именно TI, фокусированно заниматься TI. Почему? Потому что... Нельзя сказать, ну вот ты там инженер третьей линии, ну вот у тебя появится свободное время, если оно у тебя появится, ну ты еще почитай какие-нибудь отчетики там, вот и придумай какие-нибудь детекты из этих отчетов и там сделай правила корреляции для СИЕМА. Вот такая схема не работает. Это первый шаг к тому, чтобы как бы попасть в ловушку вот этих вот всех проблем. Поэтому надо четко понять, есть ли у нас люди, которые будут фокусироваться на TI, заниматься 90% времени исключительно им. Второе, собственно, это понять, в каких секторах экономики у вас работают клиенты. То есть, есть ли у вас четко выраженный фокус на каких-то определенных заказчиков. Вот у меня Сок, он работает с госсектором. Соответственно, соответственно, и подбирать TI нужно с прицелом на госсектор тогда. То есть, делать шорт-листы с поставщиками TI, которые фокусируются именно на нем. Третье. Надо не забывать, что помимо фокусированного TI, да, которая, собственно, работает в том, как бы, компании-поставщики, которые работают в этом направлении, у нас есть набор угроз, ну, Общий, да, так скажем, базовый. Надо понимать, чем мы будем закрывать вот эту оставшуюся часть. Потому что, да, одно дело хитрая атака на какой-то правительственный сегмент, другое дело как бы, что есть простые атаки на периметр, простые атаки на известные, использующие известные вектора проникновения в инфраструктуру. Здесь, как правило, люди смотрят в направлении открытых источников, чтобы вот закрыть то самое слепое пятно, которое у них образовалось, фокусируясь на определенном секторе. Понять, как вы его будете закрывать. Если это открытые источники, то как вы будете с ними работать. Об этом мы тоже поговорим, там тоже не так все просто с открытыми источниками. Ну и, соответственно, третье. Всегда, выбирая поставщиков TI или вообще начиная использовать TI даже из открытых источников, проводите пилоты. Это прям обязательная вещь. То есть, необходимо попробовать, поиспользовать, посмотреть, как оно у вас работает с учетом ваших заказчиков, особенности инфраструктуры ваших заказчиков, сколько у вас ложных срабатываний по тому TI, который вы собрали и имплементировали, сколько как бы, реальных инцидентов он позволил выявить. И уже после пилота необходимо Тогда уже принимать решение: пользоваться этим источником или источниками, или необходимо еще как бы, что-то поискать и добавить к тому источнику, который, у вас, ну, который вы выбрали. Вот. Наверное, это вот такие базовые вещи, которые стоит э, всегда учитывать. Раз мы про источники заговорили, но ну, есть классика жанра, там то, что называется фиды, да, то есть, какой-то источник э, тех же самых индикаторов там хэшей или IP-адресов, э, что-то такое, что прямо на слуху, да. но mm -hmm. это явно не единственные вещи которые существуют расскажи вообще как, какие в, в принципе могут быть источники откуда можно еще черпать помимо вот таких все в первую очередь о которых думают когда говорят про TI, и может быть есть какие-то вещи которые недооценены да то есть может быть есть какие-то источники на которые мало кто обращает внимание а они в то же самое время могут быть там как раз таки наиболее ценными в той или иной ситуации или там поставлять информацию раньше чем может быть, даже какой-то коммерческий поставщик. Да, смотрите, как бы, если мы говорим про те же самые тактические TI, да, то основным источником такой информации это действительно есть платные подписки, когда поставщик предоставляет прямо очищенный поток новостей как бы, из мира, угроз, атак и уязвимости и так далее. Можно им пользоваться. Если мы говорим про э, открытые источники, то, как правило, это блоги. Э, блоги, которые ведут крупные компании, занимающиеся собственно, исследованием в области информационной безопасности. Часто это поставщики средств защиты, поставщики, э, там, поставщики тех же самых коммерческого TI. Эти блоги там следует мониторить, смотреть, какие отчеты они выпускают, их анализировать. Но надо все-таки не забывать, что отчеты, выпущенные в паблик, это отчеты, заведомо как бы опаздывающие во времени, потому что пока отчет напишется, пока он пройдет внутренние согласования, маркетинговые согласования и так далее, опубликуется, пройдет достаточно много времени. Это не оперативная информация, информация, которая вам поможет в ретроспективе. Если мы говорим про индикаторы, то да, источник – это действительно Платные подписки, платные фиды у тех же самых поставщиков и бесплатные источники. С бесплатными источниками ситуация следующая. Их достаточно много. Сейчас на данный момент мы вот в своем проекте вот насчитываем более 130 таких фидов. То есть, это действительно списки индикаторов, которые можно найти в интернете. У них есть свои проблемы. как бы там, Попробую дальше об этом тоже рассказать. Вот, это первое. Второе из открытых источников, что можно использовать, это твиттер, как ни странно. Много индикаторов оперативно появляется именно в твиттере сейчас. Туда публикуют как сами компании, так и независимые исследователи в области ИБ. Бывают такие ситуации, когда индикатор в твиттере, или, ну, набор индикаторов в Твиттере, появляется раньше, чем он появляется даже в платных источниках. Почему? Ну, просто потому что независимый исследователь обнаружил какую-то бинарь, ее обработал, проанализировал, вытащил оттуда индикаторы и опубликовал их в Твиттере. Следующий источник – это непосредственно различные репозитории, открытые на Гитхабе потому что кто-то публикует в Твиттере, кто-то публикует в репозиториях у себя на Гитхабе подборки этих индикаторов. Это тоже хороший источник, потому что, как правило, там индикаторы снабжены контекстом, он почти так же, как и в Твиттере. То есть, мы всегда знаем, что вот этот IP-шник является управляющим сервером для какой-то там Malware, или вот этот вот домен, он является фишинговым. Как правило, эту информацию там предоставляют, там указывают. А, ну и следующий по популярности – это, наверное, Pastbin, как бы аналог все-таки GitHub а с точки зрения объема информации. Он тоже содержит в себе оперативную информацию. Часто бывает так, что публикуют пост в Твиттере и прикрепляют ссылку на документ в постбине. И, собственно, там можно подчеркнуть эту всю информацию по индикаторам и ее использовать. Наверное, это основные источники, которыми можно пользоваться. Говорить о том, какие есть плюсы и минусы в этих источниках, можно, как бы, но я думаю, мы дальше попробуем хотя бы кратенько коснуться, потому что есть тоже много нюансов. Ну вот, если взять истории с Твиттером, предположим, да, я представляю сок, есть какие-то рейтинги, не знаю, есть какие-то списки этих аккаунтов, или это все индивидуально набирается со временем, их же скорее всего сотни да, этих аккаунтов, где потенциально может публиковаться эта информация. Последний раз я видел репозиторий на GitHub, где человек постарался собрать как можно больше о, аккаунтов людей в Твиттере, которые публикуют индикаторы. В его репозитория насчитывалось где-то 252 источника, то есть, 252 аккаунта, которые публикуют индикаторы. Мы в своем проекте эти источники также, этих людей также мониторим, смотрим, что они публикуют. По нашей статистике, что актуальных и активных людей, которые публикуют в Твиттере, из этих 252 – это где-то порядка 30-40. Что значит актуальных? Это те, кто публикуют индикаторы хотя бы раз в неделю. Вот, потому что, как бы, большая часть аккаунтов – это публикации раз в месяц, раз в полгода и так далее. Ну, в общем, получается, кто задастся такой целью, он так или иначе может найти все эти списки, все эти аккаунты для того, чтобы сформировать какую-то свою подборку, если человек хочет следить за появлением индикаторов через Twitter, например, там, да, или тот же самый GitHub. Да, все так, как бы, к сожалению, придется это делать руками, соответственно, да, если удастся найти вот такую подборку со списком, это прям повезло. Вот, но, как правило, как бы, я не говорю, что эти 252 – это полный список, потому что, допустим, ну, я встречал, что вот у нас как бы, в перечне источников, которые мы мониторим, есть те, которые в этот список не попали. В Твиттере, если мы уже его коснулись, есть такая особенность – есть аккаунты людей, которые занимаются агрегацией твитов других, да, то есть, делают ретвиты просто. Вот, и там, как только вы начнете, там разбираться, где в Твиттере найти источники индикаторов, вы, как правило, наткнетесь на таких людей, проходя по ретвитам, вы сможете получить сами такую подборку. Да, потребуется как бы, определенное время потратить. Это как бы ну, не сделать за пару, как бы, за пару часов. Придется потратить время, поискать. Но, тем не менее, выхлоп от этого есть, и польза от этого тоже есть. Потому что, как я и говорил, в Твиттере, как правило, есть индикаторы, есть э, э, хоть какой-то контекст, то есть, описание того, почему этот индикатор плохой. И даже часто бывает, что прикладывают ссылки на песочницы типа Энирана, где можно посмотреть как бы как сдетонировала малварь как бы и дальше более глубоко уже само, э, самим изучить что, что, что же там такое происходило вы слушаете свежевыжатый подкаст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 очень горячая, очень горячая у нас в России, и там мы сможем ее в том числе обсудить. Как правило, люди начинают, большинство, скорее всего, начинает с открытых источников, работу с Threat Intelligence. Этих источников много, ты уже сказал, и, как я понимаю, там, проект, в котором ты являешься основателем, вы как раз и создали для того, чтобы бороться, видимо, с какими-то проблемами, которые присущи открытым источникам. Вот Что это за проблемы? То есть чем может столкнуться сок, который решает использовать Тренд интеллект из открытых источников а некоммерческих видов. Смотрите, собственно, как, наверное, здесь стоит все-таки немножко там, рассказать, как появился проект, что мы часто наблюдали, как бы работая в компаниях, занимающихся в сфере информационной безопасности изнутри. Часто бывает такая ситуация, что принимается решение: а давайте будем использовать TI. А давайте. Это здорово, модно, молодежно, стильно. Соответственно, ну, давайте посмотрим, какой у, у нас есть Ага, стратегический, маркетинговые отчеты Ну, мы их и так читаем, как бы мы там на подкорку себе записываем эту информацию она И как-то ее непосредственно используем в процессе работы сока. Тактические вещи Ну, здорово, тут описание техник и тактик Было бы здорово использовать Кто у нас будет этим заниматься? Ну, к сожалению, пока некому Хорошо, давайте пойдем дальше Вот есть у нас индикаторы Тоже вроде части А, а давайте их использовать Как бы вот списки и подресов залавренных вот доменов, вот мы это можем все загрузить в CM, и давайте так и сделаем. Давайте берем, загружаем, начинаем использовать, понимаем, что очень много фальсов. И здесь, как правило, принимается решение, так, нас это не устраивает, давайте как бы, пока эту тему подморозим. Тема на некоторое время замораживается, с развитием сока и пониманием, вот что такое TI, из чего он состоит и где его использовать, возвращаются обратно наверх возвращаются к уровню тактического TI и начинают действительно выделять людей, они начинают его анализировать, видят, что даже там есть индикаторы в этих отчетах, начинают только их забирать, использовать у себя внутри сока, и часто даже обратно скатываются на самую последнюю ступень, начинают использовать открытые источники с индикаторами, но уже по-умному, то есть имея уже определенный опыт и понимая, как бы, Куда эти индикаторы лучше встроить, как их лучше предобработать, как их лучше собрать, то есть, набравшись опыта. Мы здесь как раз видим в своей миссии, ну, миссия нашей компании заключается в том, чтобы снять с людей вот эту проблему, связанную с вхождением в TI через индикаторы. То есть, мы забираем на себя всю головную боль, связанную с сбором из открытых источников, нормализацией, обогащением, ранжированием, очисткой этих индикаторов. То есть, мы собираем с интернета изо всех мест, где только можно найти индикаторы, их предобрабатываем и выдаем как готовый уже фит. Тем самым стараясь как раз вот эти вот проблемы минимизировать и уменьшить количество адептов, отрицающих полезность TI, так скажем. Когда мы говорим, что компания начинает сама использовать открытые источники с точки зрения индикаторов, с чем она столкнется в первую очередь? Как я и говорил, с многообразием источников. 130 – это просто фидов, вот, то есть, просто всяких XML-ей, текстершников, HTML или мистковский джейсонов, как бы в мистковском формате или стиксе. Вот это все нужно собрать, за этим нужно следить, что каждый день мы или каждый какой-то период времени все это собираем, это корректно обрабатываем, куда-то у себя храним, собираем и храним. Во-вторых, надо как бы, понимать, что очень много false positives, есть в открытых источниках. Их надо очистить. Для этого там можно использовать различные списки исключений, которые тоже нужно поддерживать в актуальном состоянии. И следующее – это там обогащение. Понятно, что часто мы собираем индикаторы, и мы просто видим один IP-шник, или один домен, или один URL. Что на нем висит, какая молварь, какую группировка, какой группировкой используется группировка используется данный домен URL, мы, как правило, там можем не знать, там будет пустота. Поэтому необходимо внедрить процесс обогащения этих индикаторов. То есть, используя либо пересечения между источниками, либо какие-то внешние знания для того, чтобы обогатить этой дополнительной информацией. И последнее – это постараться ранжировать индикаторы, потому что индикаторов будет э, много. Вот сейчас, на, э, на данный момент, мы получаем каждый день порядка 400 тысяч всего да, по, по, по всем источникам, всех типов э, э, уникальных индикаторов. Соответственно, загружать каждый день 400 тысяч индикаторов Индикаторов в свои средства защиты, ну прям памяти не хватит, скорее всего. Через некоторое время, как бы CM, скажет, нет, не маловато оперативки, дайте еще. Поэтому необходимо понять, какие из этих индикаторов наиболее опасны, и постараться поставить на реал-тайм мониторинг исключительно их. Поэтому, как бы. С этим придется столкнуться, с, этим сталкивается, с этими проблемами сталкивается каждый, кто начинает заходить в тему TI через индикаторы. Но если мы заходим в тему TI через открытые источники такого тактического TI, там тоже надо понимать, нужно будет делать для себя подборки этих источников. То есть, подписываться на... Блоги различных и независимых экспертов и крупных компаний: Microsoft, Касперский, Позитив, группа IB и так далее включать это все в свою, так сказать, RSS-ленту и каждый день планомерно мониторить смотреть что там появилось и обрабатывать собственно соответствующим образом как бы извлекая оттуда знания если мы говорим э, про сок да, где у нас много аналитиков то есть получается это надо еще и делать какой-то это rss лента должна быть условно общей да то есть все должны ее просматривать или же на это выделять какого-то чтеца, который будет все это анализировать, или там, команду людей, которые будут заниматься именно анализом и извлечением этой информации. Вообще, как, какой здесь подход? Смотрите, как я и говорил, что как бы, выбрать человека, одного, который бы занимался в свободной от работы временем анализов отчета, анализом отчетов, это как бы путь в никуда. Как правило, эта роль называется TI-аналитик, и их может быть от одного и более, как бы лучше, конечно, более. Как показывает моя практика, вот, минимальное количество людей в роли ti аналитика это как минимум два соответственно ну, чтобы была заменяемость и так далее и тут наверное стоит поговорить про компетен... компетенциями которые должны обладать эти люди потому что ti аналитиком нельзя назначить просто так человека как бы вот идет кто-то по коридору хватаешь его за руку и говоришь вот это теперь ты будешь ti аналитиком так это тоже не работает почему так по нескольким причинам. Причина номер один. Человек должен обладать хорошим бэкграундом, потому что ему предстоит анализировать те же самые тактические TI, то есть отчеты. Это отчеты могут себя заключаться в описании уязвимости в сетевых протоколах, в ошибках на уровне операционных системах, прикладного ПО и так далее. Человек, который читает весь этот отчет, должен хотя бы в общих чертах понимать, о чем тут вообще идет речь, как бы, в чем проблема, в чем цимис всей ситуации. Ведь ему нужно, прогнав через, эту, через весь этот отчет через свою голову, сформировать потом некие входной, входные данные для написания детектов по, по этому отчету. Поэтому широкий кругозор знаний в области IT, в области ИБ, он обязан, ну, должен быть. Второй немаловажный момент – Тя аналитика предстоит так или иначе как бы, общаться внутри своей команды. Если мы говорим про процесс, выстроенный процесс внутри сока по анализу TI, а это процесс как раз вот извлечения, допустим, из внутренних ресурсов этого TI, плюс получение снаружи, он должен будет общаться с достаточно большим количеством людей, договариваться, получать от них информацию, передавать им информацию. Софт-скиллы здесь тоже немаловажно. И, соответственно, следующий момент – связанный с тем, что таких людей будет достаточно сложно удержать э, в компании, и этим нужно целенаправленно заниматься удержанием таких э, людей э, и э, там, следить за их состоянием по одной простой причине: тяя аналитиков на рынке крайне мало, как бы, и этот человек как бы может, если захочет, достаточно быстро может уйти как бы, по каким-то зарплатным ожиданиям, либо, как бы, просто ему надоест этим заниматься у вас в компании. То есть за этим нужно следить. Вырастить внутри компании такого человека очень дорого, и главное, его потом будет удержать. Это вот штучные люди, так скажем. Ты говоришь, вырастить дорого, но у нас же в принципе не готовят таких людей. Да? То есть нет, мне кажется, ни одного вуза, который бы выпускал человека, который является там. Даже не готовым, а даже полуготовым TI-аналитиком, но ну, и на рынке их нет, ты говоришь, да. То есть получается, что для компании, для сока практически единственный путь остается это растить самим. Чтобы появился человек в соке, который будет заниматься исключительно ti как бы. Оптимальнее всего это все-таки смотреть в сторону людей, которые у вас работают на, допустим, третьем, на третьей линии в соке. Либо это те люди, которые у вас занимаются, если такая команда есть, реверс-инжинирингом различные малуаре. То есть, это люди, у которых бэкграунд максимально приближен к тому, что должен иметь аналитик. И самое оптимальное – постараться из них как бы, выделять тех, кто будут фокусироваться все больше и больше уже исключительно на TI. Вот сейчас, на мой взгляд, это наиболее такой органичный подход. Потому что, говорю еще раз, вот с нуля взять человека с улицы и обучить ему его исключительно работать с TI – это прям долго и дорого. Вот. плюс того, что как бы не надо не забывать про то, что у нее должен быть хороший бэкграунд в области ИБ и, собственно, IT. Окей, okay. если откатиться немного назад, мы начали говорить на тему источников, как правильней, да, на твой взгляд, оценить достаточность вообще источников, достаточно той информации, которую мы собираем. Вот, предположим, там некий сок, понимая, какая сфера ему нужна. Там закупил не знаю один фид у какой-то компании, компании X там, да, коммерческий Как оценить этого достаточно, недостаточно? Или мы там взяли десяток фидов опенсорсных? Это опять же нормально, ненормально. Есть какие-то метрики на тему достаточности? Сколько вообще нужно источников? Это классический вопрос вообще. Сколько мне надо источников? Прям какой-то готовой методологии я такой не встречал, которая бы сказала, что как бы, нам надо использовать при ваших входных данных N источников. Скорее, здесь придется идти на, общую, на ощупь, и я как бы встречал ситуации очень много ситуаций, когда именно так и делали. То есть, какие здесь можно дать на самом деле рекомендации с точки зрения, как вообще подступиться к вопросу, как понять, сколько достаточно. Достаточно. А сколько недостаточно. Во-первых, это действительно надо с чего-то начать. Как правило, и это не наш локальный тренд, это вообще мировой тренд, используют одновременно коммерческие и открытые источники внутри сока. Есть исследования Санса за 2021 год относительно того, как бы. Как, какие источники используют компании с точки зрения TI. Вот. И более 50% там используют open source и плюс что-то еще, то есть что-то коммерческое. Поэтому пропорционально необходимо, как бы явно брать и платное, и стараться тоже брать бесплатное. Почему? Я попробовал там раньше рассказать, чем это полезно. Как понять, когда остановиться? Собственно, как я и говорил, необходимо сначала пилотировать. Каждый Подключаем каждого поставщика, необходимо пропилотировать и посмотреть за месяц, два, три, сколько у вас будет ложных срабатываний, сколько реальных инцидентов вы найдете при помощи такого TI. Необходимо проводить регулярную ретроспективу тех инцидентов, которые у вас уже проходили, были задетектированы в соке, и постараться отвечать при такой ретроспективе на один вопрос – а мог ли нам здесь помочь TI? Платный, бесплатный, наш собственный? И если таких инцидентов становится все больше и больше, собственно, мы должны, наверное, как бы посмотреть в сторону увеличения количества источников. Все источники платные, да, все поставщики платного TI, они, как правило, там, лицензируются на год, да, соответственно, поэтому я все-таки рекомендую сначала покупать на год смотреть, как оно у вас работает, достаточно или недостаточно, или этот источник вообще очень сильно фалсит, и уже принимать через год уже какое-то окончательное решение относительно того, надо ли еще расширяться, или достаточно того, что мы уже закупили, подключили, собрали. Если мы говорим про бесплатные источники, вот, к сожалению, там нет хорошего ответа. Там есть такой ответ, что чем больше вы в себя как бы подключите, аккуратно пересечете, очищите, очистите, обогатите и отранжируете, тем лучше, потому что источники дополняют друг друга. Вот, потому что есть бесплатный источник, который поставляет индикаторы, связанные с фишингом, кто-то поставляет индикаторы, связанные с управляющими серверами. Кто-то поставляет э, э, хэши э, red, допустим. И понятное дело, что нам придется аккумулировать это все и использовать это совместно. С точки зрения противоборства между как бы, открытыми источниками и платными, я на данный момент не вижу этого противостояния. Они органично друг друга дополняют. Платные имеют. Э, свои сильные стороны с фокусом в определенные сектора, бесплатные покрывают как бы все остальное, что происходит в мире. Вместе они дают, на мой взгляд, синергетический эффект. Ну, собственно, как бы исследования Санса на самом деле немножко мои и подтверждают. А если говорить о конкретном источнике, неважно, он коммерческий или открытый, есть какие-то еще критерии его качественности, кроме того, что он фалсит? Ну, понятно, что если он дает очень большое количество ложных срабатываний. Это, наверное, там достаточно сильная метрика, которая говорит о том, что, видимо, он плохой. Есть что-то еще, чем можно руководствоваться для того, чтобы сказать, что это качественный по контенту фит или не очень? Давайте здесь обратно-таки разделим да, тактический и технический TI. Значит, если мы говорим про тактические отчеты, необходимо проанализировать там, любой отчет, который мы получаем из какого-то источника. Во-первых, понимать, насколько он подробно описывает ситуацию. Во-вторых, что немаловажно, понять, можем ли мы на основе этих данных написать свои детекты. Если можем, это прям уже хорошо. Соответственно, если не можем, ну нам стоит задуматься над использованием такого источника. Если мы говорим про платные источники TI, надо обращать внимание, часть поставщиков действительно уже готовят сами свои детекты и прикладывают их к отчетам. Это прям очень хорошая история, это прям хороший источник. Если мы говорим про технические TI, да, индикаторы, то нам надо понимать, что за индикатор нам пришел? Какой есть вокруг него контекст? То есть, есть ли привязка к какой-то молваре, группировки или так далее? Есть ли описание того в какой роли выступает данный индикатор, управляющий сервер, бэкон, еще что-то там. Это необходимо понять. Во-вторых, понять, проводит ли поставщик такого TI очистку этих индикаторов. То есть, если мы подключаем источник и видим там 4 восьмерки, 127.0.0.1, как бы, то это повод задуматься с точки зрения того, как бы, насколько качественный этот источник. Ну, В принципе, на самом деле, по фолстам мы это прямо увидим. Еще раз, основные метрики – понимание, есть ли в источнике контекст и э, понимание того, предобрабатывает ли эту информацию поставщик перед тем, как выдает вам. Это прям вот э, большие критерии, которые сразу же покажут общий уровень той, того или иного поставщика. Не так давно была дискуссия тоже на тему threat intelligence, там была интересная идея – связанная тоже с качеством TI, который используется. Вот там в качестве метрики предлагалось брать то, насколько часто в процессе инцидент-респонса тебе в принципе нужен TI для того, чтобы получить контекст. Да? Ты часто к нему обращаешься. И э, второй показатель – это Насколько часто ты получаешь этот контекст от той базы значит, индикаторов, от той базы там, аналитики, которая у тебя есть. Соответственно, если ты обращаешься часто, но получаешь мало информации в ответ, значит, скорее всего, у тебя там, эта база как-то достаточно слабая. Не содержит того, что тебе нужно, то есть не отрабатывает на тот уровень, который тебе необходим. Вот твои мысли на этот счет, как бы ты с этим согласен? Как... Такой возможный показатель качества TI в соке. Смотрите, тут историю тоже нужно разделить, наверное, на две вещи. Одно дело, когда мы обращаемся к ti информации на потоке, то есть вот мы взяли какой то детект, как бы его написали, загрузили в средства защиты и, и смотрим, как бы срабатывает ли он, выявляет ли он какие-то инциденты и как много доп.информации информации еще приносит этот детект. А, Либо когда мы там группу индикаторов а, загрузили и тоже они как бы срабатывают, а, выявляют какие-то инциденты. Это поточная история. Тут как бы, ну, есть индикатор, как бы есть сработка, значит мы обратились вроде как к TI. Ну, вроде бы все, все совпало, все хорошо. Вот. А когда мы говорим уже про ретроспективный анализ, у нас произошел инцидент, э, наши индикаторы не сработал, сработало, сработало что-то другое, наш детект не сработал, сработало что-то другое, мы начинаем обращаться к этой информации в сторонние источники. И тут э, начинается вопрос, во-первых, куда мы начали обращаться. То ли у нас стоит Threat платформа куда все загружается, э, и мы ее используем, то ли мы начинаем сами ходить по интернету, по Шодану, еще куда-нибудь, на VirusTotal, и собирать оттуда дополнительный контекст. Если мы видим, что действительно мы походили по интернету, пособирали и нашли много дополнительной информации, нужной нам для расследования инцидента, а источник нам это не принес, это действительно может быть хорошим показателем того, что как бы TI не полон, по крайней мере, в том виде, в котором он у вас используется. Но надо понимать, что помимо вот интернета... Помимо собственно, того, что есть поставщики, вы рано или поздно в соке, используя TI, начнете создавать свою внутреннюю базу, то есть, некую свою Википедию, которая будет являться вашим поставщиком TI. То есть, это будет ваша внутренняя ретроспектива на то, как Какие инциденты вы видели, какие техники и тактики вы, вы видели, в какой последовательности они выстреливали, какими индикаторами они собственно с какими индикаторами они были связаны и так далее. Со временем вы будете набирать эту базу у себя, то ли в виде файликов на файловой системе, то ли загружая куда-нибудь в Elasticsearch или там пойдя более правильным путем, разрабатывая свою, либо используя как бы покупную Threat and платформу Поэтому с точки зрения, как часто вы обращаетесь в такую систему для получения дополнительного контекста? Это может являться там показателем качества, но важно еще, как много много доп информации вы оттуда получили. То есть, если вы туда обратились, она сказала, что, ну да, у меня есть этот топищник и больше вокруг него ничего нету, как бы. Но вроде обратились, вроде информация есть, а пользы и никакой не принесло. Вот. А если вы обратились, она сказала, да, смотри, это вот такая-то малварь, а еще по этой малваре у меня есть вот следующее. И тогда это уже действительно показатель качества той информации, которая втекла в эту систему. Ну вот ты сейчас сказал некое внутреннее вики или платформа по TI, но индикаторы компрометации, если говорить про индикаторы компрометации, да, воспринимается как штука такая, но ну, очень, скажем так, быстрое, да, то есть этими IP-адресами воспользовались, какую-то атаку провели, и уже там условно через там, пару дней на этом IP-адресе уже возможно какой-то совершенно легитимный сервис поднят, а ребята, которые этим адресом пользовались, уже убежали там другие атаки запускать. Да? То есть, если тогда вообще ценность в том, чтобы хранить TI, чтобы вести эту базу у себя, если там условно индикатор двухлетней давности вообще, ну, как бы не несет никакой ценности или все-таки несет то есть надо ли хранить как долго вообще какой объем когда мы говорим про именно оперативное применение тех же самых индикаторов да то есть тогда мы можем оперировать там небольшими сроками хранения понятно что как бы то же самое оппишник он где-то там живет по- разным оценкам как бы от двух до там трех суток собственно может быть вредоносным соответственно у орлов доменов другие показатели а вот у хэши уже совсем другой срок жизни. Хэши могут жить достаточно долго – год, два, три. Есть мнение о том, что хэши вообще не надо удалять из таких баз, они должны там находиться, потому что даже сейчас можно найти стреляющий вонокрай. Прям не так много, но мы прям видим, как приходят как бы хэши из источников с Ванакрая. хэши бинарей с вонокраем. Поэтому оперативно хранить, собственно, необходимо можно недолго. Другое дело, когда мы находимся в процессе ретроспективного анализа. То есть, у нас стрелял инцидент, мы видим, что в рамках этого инцидента используется такая-то инфраструктура, такие-то и подреса, домены и так далее. Нам необходимо как-то взглянуть в прошлое и спросить себя или систему, а мы еще когда-нибудь видели подобную активность с этой инфраструктуры? Потому что не секрет, злоумышленники бывают, переиспользуют инфраструктуру, бывают, всплывают домены, активируются как бы, обратно урлы там, полугодичной давности. Не так много таких случаев, но тем не менее они есть. И в таком случае нам необходимо именно вот обратиться в это долгосрочное хранилище. И посмотреть, скажи мне, а вот раньше что еще было по этому индикатору? Он может сказать, что была, да, еще была этот индикатор использовался использовался вот такой группировкой. А еще эта группировка ведет себя вот так, использует какие-то техники и тактики. И это хороший повод провести третхайтинг, собственно, попробовать поискать вот эти вот старые техники, даже, может быть, старые индикаторы, прогнать на исторических данных. Давай, наверное, в качестве завершения нашей беседы, есть у меня такое предложение. Вредные советы. Что нужно делать, если ты хочешь угробить вообще всю практику TI в соке? Ну, это очень просто. Мы берем и ставим задачу работы с TI администратору Сиема, да, вот, который 24 на 7 занимается просто работой Сиема, поддержкой его в рабочем состоянии, либо как бы там, сопутствующими работами. Это раз. Во-вторых, мы можем начать заходить в тему TI исключительно из индикаторов, используя открытые источники в том виде, в котором они есть. Вот берем первый попавшийся источник, вот мы открыли, увидели какой-то сайт, на котором публикуется CSV, в котором просто одни и подреса, без контекста, без всего, и сказать, а давайте мы их будем использовать, и не просто будем использовать, а поставим сразу в режим блокировки где-нибудь на периметре у заказчика. Это следующий как бы, вредный совет, который убьет вам, как бы, и заказчика убьет, и отводит вас от индикаторов. Ну и, наверное, последний совет как бы это ⁇ а давайте постараемся собрать весь TI, который есть в мире ⁇ вот. Или давайте подключим все источники, которые TI, и стратегического, и тактического, и, опера... и технические, которые только есть. Вот давайте их все подключим и будем сразу использовать. Это тоже абсолютно невзлетная штука. Как видите, вот После этих вот, всех вредных советов видно, что на самом деле проблема TI она заключается там, в двух вещах. Первое – это выстраивание процесса работы с TI. Если его нет, то, скорее всего, он не взлетит. В поисках ресурсов для работы в рамках этого процесса, человеческих и технических ресурсов. Если их нет, TI также у вас не взлетит. Ну и там, понимание то, что TI – это не silver bullet, Соответственно, это не штука, которая как бы спасет вас сразу от всего. И не надо думать, что если есть коммерческий TI, то он никогда не фалсит. К сожалению, даже коммерческий платный TI также бывает фальсит. Вот не надо впадать в эти заблуждения, и тогда с TI можно дружить, жить и правильно его использовать. Здорово. Николай, спасибо большое за беседу. И я благодарю слушателей за то, что прослушали наш подкаст. Не забывайте про обратную связь, подписывайтесь ставьте лайки пишите отзывы предлагайте гостей темы для следующих подкастов ну и конечно же приходите на сок форум который еще раз напоминаю состоится 7 8 декабря в москве будет возможность увидеться очно пообщаться и поговорить на тему threat intelligence и не только спасибо всем пока это был свежевыжатый подкаст